Всем привет, это канал Пожарный Порох. Ко мне на тестовую носку приехали сапоги от компании Мадырам модель огнеборец давайте сперва пару слов о фирме компания модерам с 93 года занимается производством средств индивидуальной защиты за 28 лет компания выпустила очень много различных видов средств защиты а в 2019 году она разработала пожарные сапоги огнеборец и эти сапоги прошли сертификацию в мчс россии компания запустила розничную продажу данных сапог в конце 2020 года на площадке в Данные сапоги маленечко модернизированы, улучшены. Это следующая ревизия сапог-огнеборец. Давайте посмотрим, что это за сапоги. В коробке у нас получаются сапоги. Первое это руководство по эксплуатации. Это рекламная брошюра компании Мадерам а с другой стороны это преимущество данных сапог. Достанем сами сапоги. Давайте все же взглянем сапоги поближе. Подошва изготовлена из термостойкой нейтрильной резины. Выдерживает 300 градусов, обладает высокой эластичностью, устойчива к маслам, щелочам, кислотам. Внутри подошвы есть антипрокольная стелька, защищающая ногу пожарного от проколов и порезов. Также на самой подошве есть антискользящие вставки, на ощупь как наждачная бумага. В носовой части установлен поликарбонатовый подносок тем самым производитель уменьшил вес сапога я их взвесил получается один сапог весит кило 450 к сравнению мои уставные сапоги весят кило 550 на пятки установлено усиление для защиты дальше у нас есть светоотражающие вставки толку от них конечно не сильно много потому что боевка, штаны от боевки закрывают их на передней части сапога есть дополнительная защита голени это прям очень круто. Что касается конструкции сапог. Все очень органично и удобно. Очень удобно то, что голенище расширено. И нога туда спокойно влазит без каких-то трудностей. А мягкие кожаные гармошки. Вот здесь их видно очень хорошо. Здесь и здесь. То есть при хождении будут изгибаться и не будут натирать. Повышают гибкость обуви. Что касается ручек. Сбоку сапог. Я не уверен, что ими буду пользоваться, потому что вставленные в штаны сапоги, мне кажется, не сильно будут удобно за них браться. Ну, посмотрим, что покажет эксплуатация. Так, что у нас есть внутри? Внутри у нас получается две стельки. Одна вот такая трехслойная, вторая вот такая вот, как полиуретановая, что ли, какая-то. Для защиты от проникновения воды используется паропроницаемая мембрана. Заглянув внутрь сапога, там видна мембрана, вот этот материал. Также хотел добавить, что сапоги на вид очень качественно прошиты. Это вот прям видно, шовчики все аккуратные, ровные. На ноге сидят очень приятно и очень удобно. При хождении они не дубовые, что прям очень круто. Потестим эти сапоги, посмотрим как они себя покажут. Работу на пожарах обязательно засниму, как они себя проявляют. Немного их потопим в бочке, посмотрим, как они себя покажут в воде. Так, еще а, по размеру. У меня размер 43. Давайте померим стельку по стельке. По это 29 сантиметров, прям очень хорошо, я в обычной жизни ношу 43 размер и здесь соответственно тоже у меня 43 размер. Ну, значит, пролетели полгода, для вас это мгновение, а для нас это большое количество пожаров, реальные испытания сапог, ну и испытания вне пожаров, конечно же, тоже были. Сапоги показали себя очень хорошо, в морозах минус 35, без каких-то теплых носок, без чулков, которые идут в комплекте со штатными, допустим, сапогами. Просто на обычный ХБ-носок абсолютно комфортно, нога не мерзла. Если будет холоднее, возможно, носок я бы и пододел. Но таких морозов у нас не было, ну и бывают они очень крайне редко. За полгода эксплуатации этих сапог ни разу не приезжал часть пожара с мокрыми ногами. Кстати, писали про подошву, спрашивали, как она, как скользят. Благодаря нескользящим покрытиям на сапогах, то есть, вот такие специальные вставочки, которые я уже показывал. Реально не так скользко. Да, конечно, на чистом льду э, все равно скользко, потому что это лед. Но когда, при, как сказать, такой улежавшийся снег, абсолютно нормально себе показывают, не скользят. И, что самое главное, анатомия данных сапог э, сделана так, что снег не забивается вот под пятку в этом месте, Мои уставные сапоги, на закрутках, в которых я отработал 4 года, у меня на пожарах на долгих, в этом месте под пяткой образовался такой как шарик. И ты когда долго ходишь, там, бегаешь, что-то на пожаре делаешь, да, и оно получается как на коньках, как просто вообще отвратительно забивалось. Приходилось именно прямо выбивать оттуда этот лед. Здесь такой проблемы нет. В общем, сапоги однозначно советую. Однозначные плюсы данных сапог это российский сертификат, который требует от пожарных, непромокаемость, хорошее сохранение тепла, качественная подошва и материалы. Ну и, конечно же, они очень хорошо сидят на ноге. Размер идет размер в размер, то есть если на сапогах вот на моих написано 43 и мой размер 43, то есть если будете покупать такие сапоги, имейте в виду, что они идут размер в размер. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было полезное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, в общем, вы все знаете. Пока.